Привет! Реклама на Яндекс-картах и в навигаторе стала уже доступна всем рекламодателям, независимо от размера их бизнеса. А это на минуточку: около 68 миллионов пользователей, 80% которых относятся к самой интересной бизнес-группе от 25 до 44 лет. 45% активные покупатели часто заказывают онлайн, 71% совершают покупку в офлайне, а 47% активно взаимодействуют со сферой услуг и сервисах. Геомедийные форматы встроены в интерфейс и выглядят как часть сервиса, поэтому они не воспринимаются как реклама. А чтобы вашу рекламу увидели как можно больше заинтересованных пользователей, доступны таргетинги по полу, возрасту и интересам. Доступны следующие форматы. Пины по маршруту. Брендированная метка на картах и в навигаторе, при клике на которую открываются рекламное сообщение. Деуборды по маршруту. Показываются в навигаторе, когда пользователь едет по маршруту. По клику открывается рекламное сообщение, с которым можно перейти на сайт, позвонить или посмотреть точки продаж на карте. Баннер по маршруту. Появляется во время остановки на светофоре или в пробке, когда скорость автомобиля равна нулю. Пользователь может перейти по баннеру на сайт или развернуть его, чтобы узнать подробности. Аудиобаннер. Это баннер по маршруту с аудиороликом длительностью от 5 до 30 секунд. Пользователь может включить аудио и остановить его в любой момент. Баннер при построении маршрута. По клику на баннер появляется текст объявления и кнопки, по клику на которые можно позвонить, перейти на сайт или найти компанию на картах. Для запуска геомедийной рекламы нужно только логин в Яндексе. Исключение – это пины по маршруту и рекомендация маршрута. Для настройки этих форматов потребуется карточка вашей организации в Яндекс Яндекс.Бизнесе. Не знаете, как это делается? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайки и не стесняйтесь задавать вопросы в наших комментариях.